Всем привет дорогие друзья! Некоторые из вас наверное находили в деривативном аккаунте определенное количество биткоинов и не знают что с ним делать. Это начисление бонусных средств за регистрацию на бирже. У меня тоже были эти деньги. Я их отторговал в деривативах. Потом перевел в спотовый аккаунт. Продал биткоины за лайткоины и вывел в районе 30 долларов с минимальной комиссией на биржу и убит. В деривативном аккаунте у вас будут отображены определенное количество сатошей биткоина. Здесь, здесь. А сколько вам нужно отмыть, то есть процент отмытых денег будет виден здесь. То есть в процентах от 100% до нуля. Как только тут 0, вы можете перевести из деривативного аккаунта на спотовый нужную вам монету. Все подтверждаете. И тут отобразится уже ваш основной баланс. Который, деньги, которыми вы можете пользоваться. Хотите торгуйте, хотите выводите. Торговать необходимо тут. Я торговал в валютной паре биткоин-доллар, не USDT. Вот история моих ордеров. Открывал как на повышение, так и на понижение. Торговал от уровней. Вот, например, нижние уровни. Как только цена подходит, берем надскок если не угадали, закрываем ордер и открываем, ждем хорошего момента и заходим по новой ну сам я торговал вот, как уже сказал от уровней поддержки, сопротивления ищем места, где цена отталкивалась уже несколько раз то есть подтвержденный уровень рисуем визуальную линию или есть инструмент проводим и начинаем торговать при, по, при закрытии каждой сделки в деривативном аккаунте вот тут вот процент будет уменьшаться Определенное количество сатошей будет списываться с бонусного баланса и добавляться на основной. Как только у вас тут будет 0, еще раз повторюсь, жмем перевести, выбираем деривативный аккаунт в спотовый аккаунт. Нужная монета, которую хотим перевести, выбираем все, подтверждаем. Дальше выводим. Это уже ваши деньги. Если биткоины, продаем за лайткоин. Там комиссии меньше. Переводим на биржу Eobit, например. А там снимаем фиат на Payer, Kiwi, карты. Можете попробовать получить бонус за регистрацию ссылку оставлю в описании под этим видео. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.